всем привет с вами виктория добро пожаловать на мой канал сегодня готовлю картофель в духовке зачастую все торопятся и хотят приготовить блюдо как можно быстрее и забывают о самых основных правилах приготовления поэтому в этом видео я вам хочу напомнить как вкусно запечь картофель в духовке клиенты которые нам понадобятся вы видите на своем экране какие я использовала специи я вам перечислю в процессе приготовления также в описании под видео я вам оставлю полное количество ингредиентов. Сначала картофель нам нужно очистить. Я это делаю вот таким приспособлением. Я использую молодой картофель, у меня 1 килограмм. И первый секрет приготовления, который совсем простой, но о нем забывают многие. Нужно правильно нарезать картофель и равномерно. Сначала разрезаем картофель пополам, каждую половинку разрезаем на две части и каждую половинку опять разрезаем на две части. Получается дольками. Почему это важно? Потому что, если у нас все нарезано одинаковыми кусочками, то все пропечется одновременно и равномерно. И таким образом нарезаем весь картофель. Нарезанный картофель перекладываем в емкость с холодной водой и отставляем, таким образом он у нас промоется и отдаст лишний крахмал. И пока подготовим чеснок и лук-шалот. Вместо лука-шалот можно использовать обычный лук. Чеснок нужно разделить на зубцы, нам понадобится 6-8 штучек и не очищать. И два зубчика очистим. И очищаем лук-шалот. В чесноке, который мы не очистили, делаем проколы ножом. Небольшую часть лука шалот мелко нарезаю, а другую часть просто разрежу вот так на 4 части. Приготовим маринад. Для маринада смешиваем 6 столовых ложек растительного масла. Можно использовать оливковое или смесь разных масел. Добавляем лук-шалот, 1 чайную ложку орегана, 1,5 чайные ложки паприки, 1 чайную ложку сушеного чеснока и 2-3 зубчика свежего чеснока. Специи берите по вкусу и мы подбираемся к третьему секрету. В маринад не добавляйте соль и позже я вам скажу почему. Масло со специями хорошо перемешиваем. Картофель хорошо отпустил крахмал, отбрасываем его на дуршлаг и обсушиваем кухонным полотенцем. И перекладываем в маринад. Значит, самый главный секрет, это не солим картофель. Он у нас будет запекаться без соли. Так запекается намного лучше, золотистая корочка будет очень аппетитная. И все перемешиваем так, чтобы все специи хорошо покрыли каждый кусочек картофеля. А теперь картофель поперчим. И еще раз перемешаем. Подготавливаем формочку. Формочка подойдет либо жаропрочная для духовки, либо противень. Противень я перестирила пергаментной бумагой и ничем его смазывать не буду. И выкладываем картофель на противень. И аккуратно распределяем его по всему противню. Раскладываем картофель таким образом, чтобы каждый кусочек запекался по отдельности. Таким образом у нас все хорошо полностью пропечется. Одного противня достаточно, чтобы распределить 1 килограмм картофеля. И теперь сверху прокладываем чеснок, который мы прокалывали. Вот так в разных местах чеснок отдаст свой аромат, получится очень-очень вкусно. лук-шалот и несколько веточек тмина. Отправляем запекаться картофель в ранее разогретую до 200 градусов духовку ориентировочно на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Запекаем до золотистой корочки. Друзья, картофель у меня запекался 45 минут. Посмотрите, какой красивый, золотистой корочкой он у меня получился. Проверяем его деревянной шпажкой. Если шпажка входит легко, то картофель готов. И теперь присыпаем картофель солью. В самом конце, когда он уже готов, Попробуйте так приготовить, вам понравится, получается очень-очень вкусно. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.